Открыть папку. Выбираем подготовленный дизайн. Открыть. Выделяем. Задаем размер. Высоту 400 миллиметров, Клавиша Enter. Клавиша 0. Выбираем файл. Предусмотр печати. Выбираем опции, Проходим дизайн. Нажимаем стандарт. После этого ставим галочку вектор. Соглашаемся. Нажимаем print. Получаем документ формата PDF на отдельных листах А4, которые можно склеить, ориентируясь на крестики и получить общий лист с распечатанным дизайном. Для детального просмотра мы можем выбрать две страницы и просмотреть в различных режимах. Для отработки навыков и экспериментов изготовлен полигон для этого использован лист утеплителя из пенопласта размерами полметра на метр и толщиной 5 сантиметров лист был обтянут черной пленкой но его можно обтянуть любой тканью любого цвета распечатываем листы бумаги совмещаем Крестики и склеиваем между собой. Получаем цельную схему на большом листе бумаги. Накладываем и фиксируем лист бумаги в уголках, которые образованы стежками, накалываем в булавки. Обводим булавки толстой нитью, в данном случае использована пряжа для вязания, вдоль распечатанных линий. Бумага аккуратно обрывается и получаем нужный результат.